Пять человек а, будут играть за сборную против Швейцарии и сборной Румынии. Удар сходу. Россия за здравие начинает. И уже первый опасный момент у нас с вами возникает. середине Это позиция для него более привычная. И ошибка Пулетевича. Пенальти в ворота Вильского Динамо. Правда, это был Бегунов, не Пулетевич. Техническая ошибка. Очень далеко мяч отпустил от себя. И к мячу подойдет девятый номер нападающий Бегается и забивает нападающие. Сборная россию 19, и команда радуется. На пятой минуте у нас случился первый гол, Миска и Динамо. Что ребята еще, наверное, не совсем мясом обросли. Но зато опыт у них есть. Ариньо! с левой ноги, хороший удар. Заметьте, как Аринио здорово подключается в атаку. Он постоянно смещается в центр и наносит удар. Иван Куликов, не Лукин, а Лукин. Спасибо большое. Классный удар. Снова за Зазвонкин. Похоже, рекорд был у нас 800 человек как-то в будний день. Но это была не суббота. Холодов сместился. В центр отдал на Евдокима. Евдокимов Холодов. Классный прием. Осталось ударить. поворота. Бьет Холодов. Нет-то Бакича. И Бакич уже почти забил. Но там мяч заметался и все-таки был выбит... Ну, в целом, можно назвать замены. Давайте уже после подачи Джозефа я вам назову замены. Подача Джозефа и Арио! С левой ноги своей рабочей из команд МФЛ. То есть все вы знаете, наверное, что... Давайте уже после атаки сборной России расскажу. Классный пас, центр! Удары сборная уже 0-2 ведет. Снова не смотрели и снова ошибка центральных защитников. Кисляк из молодежки ЦСКА подача! Удар! Пекунова! И штанга спасает ворота! Рома практически исполнил красоту, но в 2045 году у Динамо будет состав немножко постарше, если ребята останутся в команде. Джозеф и правый фланг свободен. Против него Кирш. Ну что, Джозеф или Кирш? Все-таки Джозеф центр! Ударище! Это Никифоренко, который любит получать мяч не в борьбе, больше... Так, судья оказался на пятой точке, его уронил. Специально или нет, не знаю, Зорин. А на сборной России. Однозначно, но уже в концовке первого тайма Минская Динамо полетел, ошибается. Классный пас, пустые ворота, и вот уже счет 0-3. Идеально, разыграли, и только-только вышедший на замену Дмитрий Фадет голевую передачу на Милешина. Который поздравляет сам себя с днем рождения, оформляет дубль. Подача в одну касоне. Пас штанга и мяч залетает в сетку. <звы> Такой волейбольщик Вот э, голкипера Минского Динамо. Шпаковского, он, наверное, не ожидал, что мяч попадет в штангу. Затем от штанги отскочил ему в руки и он на приеме. После таких матчей э, мозги на место становятся, поверьте мне. Володов очень хорош сегодня! Классный проход! Удар поворотом! И какой-то невероятный сейв! Кролик! Кролик пробил, очень так аккуратно, без замаха. Неплохим раскладом Пулитевич! А кто-кто? Капитан точно! Может начать камбэк, но я думаю что в нашем случае это будет даже не камбэк. Есть такое модное слово ремонтада. Скайдинамо в чемпионате. Дакимов. Бакич. Открывается Ориньо. Ориньо. Первый будет на мяче Ориньо. Перебрасывает вратаря и бьет поворотом. Но не сильно Ориньо. Еще и промахивается головой. Надо бы и посыпаться, но не забил. Хотя момент, конечно, сам себе создал просто потрясающий. Бакич. Классная передача. Кравченко. Кравченко. Кравченко и Бессмертный, <свят> хороши. Чубанов, центр, стенка. Все, еще, еще. Вот прижали игроков, Динома, удар с разворота, не попал. Субборная Россия. Снова одно, разворот, левый фланг, в центр, удар, и теперь уже Бегунов, но ну, можно сказать Рома исправил свою ошибку. Неплохой пластер! Удар головой! И 1-5 сейчас становится. Идеальная подача прямо на голову. Против взрослых мужчин и показывает классную игру. Ариньо. Много, очень много. Вот попало. Ариньо это пенальти. Все, ждем камбэк. Сам же Ариньо, скорее всего, пробьет. Да, попало ему по голени, а может быть притворился. Посмотрим за исполнением Ариньо. Ариньо не забил. Вот это переводик Переводище Перевод года Сборная России сзади Пытается догнать арену, исправить свою ошибку Но уже поздно Перевод направо, даже не направо, а в центр Сброс Сергей Политеевич, удар И в девяточку Залетает мяч Ну конечно это был не Сергей Политеевич Сергей Политеевич борьбу проиграл, а вас вот забил Боков 1-6